По причине, не переживайте, эфир сохранила. Значит, во-первых, речь о возрасте какого ребенка идет. Да, вспомнила анекдот про. Но я его не буду рассказывать он неприличный. То есть, ребенок может быть разного возраста, да, и в 30 лет может быть мальчиком, ребеночком. Есть у меня, к сожалению, знакомая, которая. С 30-летним сыном ходит на собеседование и решает за него, что ему делать и как. Идти или ему на эту работу? Да, так вот, если это ребенок-ребенок, то обратитесь к детскому психологу, чтобы помог. Не идти на поводу, да, вот эти вот границы экологичны. Потому что в рамках эфира я через интернет вам советы не дам. Дальше. Юлия Тусуева. У меня вопрос. С своей семье, детям, мужу, родителям я могу сказать нет, а вот знакомым или коллегам не могу, и они этим пользуются. Чувствую себя, как будто тебя использовали, а потом забыли, как зовут, что с этим делать. Противоположная ситуация той, что была только что, да, то есть в окружающем могу, а маме и сестре не могу. Ну, а тут прямо зеркальная ситуация. Все то же самое. Так, дальше сейчас потеряла ваши вопросы, секундочку. Да, так вот, ищите свои страхи. Кем боитесь показаться, да, может быть, вы боитесь быть там, эгоистичным, или вы боитесь быть. Равнодушным, да, это все и кого боитесь потерять, в чем страх потери? Вот с этими вот переживаниями работайте. Дальше. Поговорите, пожалуйста, про личные границы с ребенком 9 лет, с сыном. Сейчас поговорю. Смотрите, ребенок 9 лет это уже достаточно взрослый, чтобы иметь свои четкие границы, в которые не стоит лезть взрослым, это комната. Ее из изотр... Убежал вопрос. Убежал вопрос, не успела прочесть. Еще раз напишите его, пожалуйста. А, да, так вот, в идеале своя комната у девятилетнего летнего ребенка спрашивать а, о желаниях и потребностях ребенка. И.. Если речь идет о личном пространстве спрашивать можно ли войти в его комнату да как минимум стучать ну, о чем еще поговорить ну, вот. 9 лет это уже достаточно взрослый ребенок чтобы иметь свое дальше о вот классный тоже комментарий вообще просто супер Тоже достойный, достойный приза но я не дам приз. «Добрый день! Очень хочу поучаствовать в прямых эфирах, но почти все они бывают в рабочее время. Вы проводите их только для домохозя... домохозяев?» И на что я ответила, что я провожу эфиры тогда, когда мне удобно. Эфир висит в сутки потом в сторис, и я проблемы не вижу в этом. Отвечаю на все вопросы. Вопросы можно задать мне в личку, можно задать сюда. Я отвечу. И, собственно, я вас благодарю за агрессивную демонстрацию темы нашего сегодняшнего эфира то есть нарушение моих собственных границ. Это моя работа, и да, я именно поэтому провожу эфиры в рабочее время. А в свободное от работы время я хочу побыть со своей семьей и не проводить эфиры. Ну, вот как-то так. Затронули волнующую тему про границы мама ребенок, дочь 13 лет. Не хочу навязывать свои страхи, установки, но и не вмешиваться тоже не могу. Разговаривайте, будьте другом своей, своему ребенку. Я расскажу, мне вспомнилась просто сейчас история про мою дочь, когда ей было 13 лет. Приходит моя дочь домой и говорит: Мама говорит, я. Все, с этого момента говорит я год. А... На что я ей сказала: год? Да ты что? Расскажи, как это, это же так интересно, это же так круто. А что год и делают, а что нужно делать? Ну вот одеваться вот так, краситься так. Настя говорю, как круто, я тоже хочу, я тоже буду, бери меня в свои тусовки, давай. Ну, в общем, побыла на год примерно, может, лет не десять. Потом она сказала, что ей это все надоело, и вот как-то так. Мы с ней разбирали эту ситуацию, она сказала, что да, это был с твоей стороны хороший ход, потому что если бы ты мне запрещала, то я бы точно в это окунулась. А поскольку ты мне разрешала и вообще даже сама в этом вовлеклась, вот мы там, я помню, с ней рассматривали картинки, полезли в интернет, изучали вместе их культуру там и так далее, обсуждали, и так далее, вот. и как-то так мы прошли через это. Будьте своим детям другом. «Подскажите, когда будет марафон предназначения?» «Скоро». Я не знаю. Лена Блиновская думает о дате. «Тоже год, и рок слушает». Ну вот и слушайте вместе по поводу рока. Был в моей жизни сложный период. Я разошлась с бывшим мужем, и я тогда слушала группу «Крематорий». Кто знает? Не все знают группу «Крематорий». Ну, люди моего возраста точно знают его. И я скачала у них там песен, может быть, десять и крутила их те, которые мне нравились и которые приличные были, там, которые не наркотическом там, дыму записаны, а такие нормальные. Вот. И, кстати, одна из самых психотерапевтических песен. Прямо настоятельно вам рекомендую. Скачайте, послушайте особенно слова, песня Последний шанс, да, или Собачка еще по-другому называется. Моя любимая. Я прямо через песню ее ставила и вот это вот крутила без конца. Но ну, тексты были хорошие в этих песнях, которые я слушала. Ну, и мама вместе со мной тоже так слушала, слушала, говорит: слушай, говорит, классная говорит, группа крематорий, мне нравится. На что я сказала, мама никому не рассказывает, что тебе нравится крематорий. Нет, Ну, это так, шутка. А -а -а. Так, дальше. «Как помочь близкому устанавливать границы, если он не слышит, и стоит ли это делать?» Мой любимый вопрос. «Оставьте окружающих в покое». Вот только с собой занимаемся. Так, как защититься от неприятия близких людей, перестать быть сливочной для их негатива и при этом не испортить отношения? Зачем быть сливочной? Чтобы что? Чтобы быть хорошей. Вот люди, которые боятся, у которых есть вот этот вот страх потери, проработайте, пожалуйста, свои страхи. Что страшного произойдет, если я выскажу вслух свои желания и переживания, не недовольство чем-то, да, а и просто свои желания озвучите. Что страшного произойдет, если вы вслух произнесете свои желания? Так, дальше. Спасибо за примеры жизни, а как же без них? Я ж такая же живая, как и все остальные. Как отстоять свои границы в личных семейных отношениях? Как только начинаем близко общаться и жить... Молодой человек буквально поглощает, ну, молодые люди буквально поглощают меня своими правилами и интересами, заканчивается все быстрым разрывом, теряю себя, суть, личность, устаю и ухожу то, с чего я начала сегодняшний эфир. Это страх. Разберитесь, какой: то ли это страх одиночества, то ли это страх потери или страх смерти. Это все может быть одно и то же. И смотрите: это не молодые люди поглощают вас правилами, а вы даете поглотить себя его правилами. Потом, естественно, не выдерживайте эту нож, бежите. Поэтому, прежде чем это правило чужое принимать, спросите себя, готовы ли вы с этим правилом жить все время. Вот как-то так. И устанавливайте свои еще правила. Вот, так. вот вопрос хочется поговорить о границах личного пространства и свободы хочу все раздельно спать под разными одеялами лучше на разных кроватях еще лучше в разных комнатах хочу отдельный шкаф для своих вещей хочу не все отпуска проводить вместе а иногда по отдельности хочу иногда свободное время дома одна чтобы не всегда в одно и то же время просыпаться есть читать жить Хочу свой угол в доме, в идеале комнату, чтобы с любовью добровольно посвящать свое время и силы, любимым и состояние покоя и расслабленности, что моя свобода никем не ограничена. Мужчина обижается, ему надо все делать вместе. Это про границы или про мою зону комфорта? Пытаюсь понять. Отличный вопрос. Значит, это да, это не эгоизм, это желание сохранять свои границы. Human design вот этот вот новый, благословляет беречь свою ауру, ее чистить, чистить тем, что находиться одной одной. Одной одному, спать раздельно и так далее. Это все да, это важно. В этом случае что я вам могу сказать? Да, чисто практически моряки идеальные мужья в этом вопросе. Я, когда вот начинала жить со своим мужем, я сильно страдала от того, что он уходит на долгое время в рейс. вот. А сейчас я прямо наслаждаюсь тем, что у меня есть моя, вот только моя да, часть жизни. Ну, понятно, сейчас ребенок отнимает еще тоже очень много внимания. Все равно, тем не менее, это очень здорово, чистит Ауру и энергетику. Не всем, конечно, повезло, да, <laughs> на всех моряков не наберешься. Договаривайтесь. Скорее всего, ваш мужчина боится вас потерять. Именно поэтому видит в этом опасность. Как-то так. Так, или дальнобойщики, да. <laughs> То же самое. Так. Да, только договариваться, иначе никак. Дальше. Как выстраивать личные границы с детьми? Причем и их как границы не нарушать, и чтобы они не нарушали твои. Для меня прямо данный вопрос сейчас стал, и я баланс пока не нашла. Они ведь нарушают мои границы, потому что я нарушаю их. И как мне сохранить их жизни, свободу без ограничений? Во-первых, сколько детям лет? Во-вторых, а почему вы нарушаете их границы? Да, если вы себе даете отчет в этом, что вы нарушаете их границы. Почему, что вас заставляет это делать? Страх, работайте со страхами, да. ищите вопросы, в которых вы дадите им самостоятельность, будьте им другом. И, соответственно, почему вы позволяете нарушать им ваши границы. Точно так же. Спрашивайте, разговаривайте, задавайте им вопросы, в чем может заключаться ваша помощь. Не контролировать их, например, ты сделал математику, найдите ему учителя по математике, который будет с ним заниматься математикой. Ну вот как-то так. Это такой пример. Так, бывший парень угрожает расправиться со мной и моей семьей. Как реагировать? В милицию. Пишите заявление в милицию. Ну, я не вижу другого способа. Так. Вопрос по поводу как продать салон, который стоит на продажу полгода, интересующихся много, но они исчезают. Говорят, сама не отпускаю. Ищите вторичные выгоды. Садитесь и пишите. Пока салон принадлежит мне, это позволяет и так далее. Прописывайте, найдете вторичные выгоды и разбирать с ними. Где грань поддержки и самостоятельности взрослый ребенок? Смотрите по поводу этого. Я когда-то услышала... Была в монастыре женском и сидела на скамеечке во дворе, и пришла женщина на разговор там, с какой-то монашкой. И они сидели рядом, и я оказалась невольным слушателем. И вот она этой монахине говорит «Я им Сумки таскаю, я у них убираю, я им там кушать привожу, я с их, с, их, с их детьми сижу. Они меня гонят и говорят: мама, не приезжай, не приходи, и так далее. Монахи не это слушала, слушала, и говорит: а они тебя просят, чтобы ты им помогала. Да нет, да от них никогда не дождешься, и мама не нужна, и так далее. Она говорит Помощь без благословения это грех. Если тебя не просят о помощи, не помогай. Вот так. Поэтому, если вас ребенок просит о помощи, ищите способы ему помочь. Но не так, мама, у меня денег нет, на тебе деньги, да? А, окей, давай подумаем вместе, каким образом ты можешь их заработать. Ну вот как-то так. Так, убежал вопрос про мужа. Пока научилась только рвать отношения, может есть другие варианты. Наверняка другие варианты есть, но я не прочитала начало вопроса. Детям 72 года. <косит> Потеряла собственные, собственные границы и даже не представляю, как можно обновить. Жду, когда подрастут, но это не выход. Да. А, да. Не ждите, работайте прямо сейчас. Я рекомендую обратиться к детскому психологу, к детскому психологу на консультацию. Вот так. Так, еще сейчас тут вопрос в личку, и я еще пробегусь. Там еще были вопросы под постом. Там он длинный, я коротко его переписала. Когда вторгаются и тобой пользуются, и считают, что это норма, так должно быть, и я должна с благодарностью это принимать. Например, я мама хочу помогать, понять, выручить. Я жена хочу понять, простить, поддержать. А силы не безграничны. Устаю, усталость накапливается, потом боюсь обид. Значит, начнем с того, что норма ровно до такой степени, до какой вы это допускаете. Вот так. Тут я вижу страх быть плохой, и страх потери. Значит, поэтому в первую очередь разобраться со своими страхами, что вы боитесь потерять, и потом адекватно взвешивать свои возможности, и их озвучивать, когда вам говорят, что тебе нужно взять на руки тысячу килограммов. А вы говорите, тысячу не могу. Я утрированно сейчас говорю, да? Я привожу такой пример, который будет понятен всем. Вы говорите, тысячу не могу. Триста постепенно, не сразу. Думаю, что смогу. Ну вот как-то так. Сейчас еще, еще теперь по комментариям. сейчас есть просто есть просто вопросы на которые я еще не ответила можете пока еще задать. Опять убежал, опять убежал вопрос, пока я искала тут. Простите, еще раз напишите. Очень открытый вопрос о границах с родителями, особенно в рамках «Треугольник». Мама, бабушка, ребенок, мама, бабушка, я уже да, говорила об этом. Так. Вот еще у меня аккумулируется история в личных отношениях с мужчинами. Не предупреждают, если меняются планы. В итоге я могу прождать весь вечер или даже день, не строя своих планов. В итоге со временем я перегораю к мужчине, а он начинает активно себя проявлять. Понимаю, что нужно что-то проработать в себе. Но что? Ну да, проработайте свои желания и свои планы. Стройте свои планы, там, не оглядываясь, например, на других, или договаривайтесь. Там, заполняйте вместе Google Календарь. Мы с мужем к этому пришли. Я заполняю Google Календарь, когда у меня что. И там, ставлю его в уведомление. Он знает, когда у меня что. Когда у меня прямой эфир, например. Так, ну по поводу... В моей жизни постоянно появляются лица мужского пола, которых надо спасти от жопы в жизни в любом проявлении. И мне всегда прямо надо это сделать. И многие с зависимостью от алкоголя в большей или меньшей степени и вообще затык с алкоголем есть, хотя сама не пью или крайне редко. Ну вот это именно, да, к вопросу о защите личностных границ. Своих границ нет. Поэтому бегу спасать других. У меня было много друзей, но, когда я тяжело заболела, меня оставили все, один за другим. Все отвернулись и смотрят в сторону. Никто не спрашивает, как у меня дела, что это? Даже не знаю, нужно... Почему вы не хотите тогда, по всей видимости, принимать помощь? Ну, скорее всего, что это так. Вторичная выгода какая в потере друзей? Я, конечно же, причины не могу сказать, да, но, по всей видимости, вы где-то не умеете или не желаете принимать эту помощь. Сложно попросить. Опять-таки, я могу сейчас только пофантазировать, но первое, что приходит в голову, что да, это так. Ольга Батманова мой постоянный зритель. Какого возраста не нужно нарушать границы детей? Четверо детей до шести лет опекаю их, пока маленькие. Я нарушаю границы. Говорят, что сохраняются границы материнские до 9 месяцев, 9 месяцев носила в животе, потом на руках, а потом уже начинается самостоятельный ребенок. По большому счету, когда ребенок, я уже говорила, лежит на животе и тянется за игрушкой, если ты ему эту игрушку дала. Ты вторглась в его личные границы. А если он сам взял эту игрушку, мало того, что он вырос, ну, он развился в этом мгновении. Так еще и границы свои. Ты соблюла его границы. Так, что делать, если не хочу больше жить с мужем? Не живи. Живем 17 лет, дети 14 и 2. Знаю, что он категорически против развода вплоть до угроз. Что мне делать, как сохранить свои границы? Ну, не хочешь, не живи. Что? Я, ну, я же не могу тут дать совет. Если ты не хочешь, но живешь, значит, не до такой степени ты не хочешь жить с ним. Я ушла от своего первого мужа с дочкой, когда исполнился год. Как-то так. <сёк> <сёк> так. Дальше. Что делать с собственниками? Это тоже про анекдот. Про анекдот. Так. Вот как быть, когда и свои границы отстаиваешь, но бывает и на компромисс идти необходимо. Как разобраться в этом случае? Договаривайтесь. Этот компромисс ⁇ Компромисс — это тогда, когда он устраивает обе стороны. А если ты уступаешь, думая, что ты идешь на компромисс, это не, это не компромисс. Ты просто сдаешься. Компромисс ⁇ это когда вы договариваетесь в варианте, который устроит обе стороны. Мой супруг постоянно врет, хронически уже про все. Каждый раз прощал, думал, изменится. Нет, это тоже нарушение границ, конечно. <свёздное> Но есть такие люди, да, которые патологически врут. Можно принять это как есть. То есть, если вы его любите и хотите жить с этим человеком, то просто помните о том, что он патологически врет. Все. Так, у меня такой вопрос. Как научиться тактично отказывать людям? Приходите на автор жизни. Мы там учимся тактично отказывать. Вопросы с категории я жмать. И речь не столько о личных границах мамы и ребенка, о личных границах окружающих их людей. Как правильно сохранить свои границы при опасности их вторжения? В кафе, самолете, поликлинике? Я не мама, не навистница. У самой четверо, но всякий раз теряюсь. Вот, честно говоря, я не поняла, в чем вопрос заключается. Ну, вот честно, Так, просить, чтобы люди, знающие о моем состоянии, стали сострадателями и спросили, как у меня дела. Мне не нужна помощь, никто мне не может помочь. Речь об участии простом. Ну, вот я даже в формулировке вашего понимания, в чем должно заключаться это участие. Вот я, честно говоря, я не понимаю, на что у вас обида и что вы хотите, а что вы не хотите. То есть я думаю, что вам имеет смысл прописать четко, что вы ждете от окружающих вас людей и делать шаги в этом направлении. Ну вот как-то так. В общем про вопросы с категории же мать я, не... я вот честно даже просто не поняла о чем речь я там задавала приведите пожалуйста пример потому что ну, я вот так и не поняла Как установить баланс личных границ самим собой как не нарушать этот баланс личных границ есть золотое правило которое можно применять этот баланс личных границ во всех отношениях как вам комфортно? Вот где вы испытываете комфорт, там вы сохраняете себя. Как только вы испытываете дискомфорт, озвучивайте это. Так... Про личные границы с детьми немного сказала. спрашивайте. И если человек или ребенок говорит «я не хочу», значит, вы вторгаетесь в его личные границы. Вот, помните об этом. Так. Ну все. Мне кажется, что я ответила на все ваши вопросы. Если на что-то не ответила, то задавайте, я на них отвечу в в следующий раз, мне кажется, я ответила на все. Вот, как-то так. Я так, я благодарю вас за внимание. Так, еще, как быть, если близкие люди, например, мама, может... Без разрешения залезть в мой комод, если что-то надо, берет мои вещи, обувь без разрешения. Начиная говорить обижается. Ну, значит, недостаточно доходчиво об этом говорить. В идеале живите отдельно. Мама хочет приехать к нам в другой город на выписку из роддома и помогать первое время, так как муж берет отпуск, считаешь, первый месяц очень интимный, не хочу, чтобы она приезжала. Как отказать, не обидев? Так и сказать, мама. Я считаю, что первый месяц очень интимный. Не хочу, чтобы ты пока к нам приезжал. Приедешь тогда, когда я тебя позову». И я вас благодарю. Всего вам хорошего и до скорых встреч! Будьте авторами и хозяевами своей жизни. Кто еще испытывает страхи и сложности и не знает, как сказать, на какой козе заехать к своим близким, приходите на «Автора жизни». Точно научитесь! Пока! Всех люблю!